Нет, нет, нет, нет! Летый враг или беззавидный крестьянин? Держитесь если и ваше высочество! Это он! Его поцелуй разбудил вас! Это несчастный случай, я упал на свое лицо, а под ним была ты! Это чемпион, которого мы так долго ждали! Мы ищем человека с навыками, который победит врагов принцессы! Эй, кто твой друг? Ее королевское высочество принцесса Грета! Ярмарка Ренинсенса находится вон там. Ой, нет-нет-нет, безобидный крестьянин. Послушай, тут не каждый человек пытается тебя убить. Ладно, этот пытается. Я из рода короля Алстрика из Грима. Забей на это, просто королевская драма. Все, улыбнитесь. Ты не чемпион, которого я ожидала. А ты... Я Дуайт. Двайт. Двайт. Сэр Дуайт, типа активист. Дуайды в блестящих доспехах. Перевел и озвучил Руслан Асланов.